Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий и мы продолжаем с вами проходить «Вора Золотое издание Итак, мы с вами проследили за наемными убийцами и за наемниками И решили, ну и нашли, короче, наемники нас привели, короче, к дому некого Рамироза, короче И нам нужно сейчас его обокрасть вот Типа сделать, короче, месть такую Месть в виде Воровства Вот, ну и решили с вами Начать Как обычно с первого этажа Окей, здесь ходит Охранник, охранник Хотел сказать Так, сразу, наверное Дубинку возьму Так, здесь я уже Потушил все с какой стороны начать-то? Ну давайте, наверное, вот отсюда. Закрыто. Ну, у нас появились, хотя отмычки. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо, тихо, тихо, тихо. тихо, тихо, тихо где-то идет. Ну, короче, где-то ходит, здесь охранник. не подходит там написано было что менять отмычки вот так же сделали сейчас правильно так леха 10 стрел уже осталось ладно кончится не знаю будем как-то спасаться по-другому. Так, лестница наверх, окей. Что там такое? Опа, тихо-тихо-тихо. Кажется, все тихо. Прекрати баловаться, выходи. Как только я, я пойду, тебя. Ты О, он там не один. Теперь а -а -а. надо закрыть. Так, все, я в тени. Ну, наверное, никого. Ну, давай, уходи. Раз. Все. Минус палева. Так, ключ от склада какого-то взял. Окей. Не знаю. оп па па па па па па Он сюда идет, да? Ну, давай я его сейчас. Есть там Твою мать. Слава богу, что он не услышал Ключ от внутреннего двора Слава богу, что он не услышал Короче, как я это, бегу Так Окей, я надеюсь Здесь один охранник ходит Так, ну здесь у нас Я так полагаю Вот эта дверь ведет туда же что здесь? Ух ты ж. Снова картины, смотри. Таких мы не видели, да еще? Так. О, ништяк. И все, да? Так, ладно. Погнали дальше. О, о. Да, здесь добра-то, наверное, будет навалом в этом доме-то. Так. Проси до конца. Куда он убежал? <свист> Блях, ублюдок, а? В ублюдок. Не, давайте я загружусь. Потому что это не дело. <свист> а я что, не сохранился? Ладно, ну, понятно, окей. Это за взяли, сохранились. Так. Тут то взяли, сохранились. Так. Так, да, да откройся ты Так Делаем следующее Лоб Как, кто кто надо короче его как-то привлечь сюда я сделаю сейчас следующее лоб так Что, не получилось. Давай вот так. Не думай, что сможешь долго прятаться. Давай сюда иди. Яха в дверь попал. Ты что, складывай. Okay. Так, куда бы его? Давай вот здесь бросим. Так, там по лестнице наверх есть. Ништяк. Монетки. Так, вот она сигнализация, которую он нажимал. О, бомба. Монетки. И записуля. Парни. По достоинству оценивая ваш энтузиазм, я должен указать, что ломание ног на самом деле довольно неэффективно. Если вы хотите, чтобы наши клиенты продолжали жить нормальной жизнью и заплатили такие свои долги, я, я поддерживаю вашу инициативу в этой области. Но возможно вам стоит поучиться у садовника его ножниц, которые отрезают одну ветку, позволяя расти всему остальному. Большинству наших клиентов для начала надо расстаться с лишними пальцами. Неплохой такой наметчик про садовника и пальца. Так, что здесь больше нельзя да, нажать? Ничего. Я просто взгляну. А -а -а. Опа это потайная дверь так ну окей пускай она будет открыта но нам сюда еще рано мы еще первый этаж не осмотрели мать так открываем эту дверь чтоб не запутаться что посмотрим что что, что мы здесь были вот, а, здесь мы сейчас, я просто взгляну, заперто, погоди, Так нет, ключ от склада подходит сюда, неплохо, а мы двери закрываем, так идем, короче, первый этаж досматривать, что-то я не понял, склад на них находится на крыше, что ли? О, ну, не на крыше, а на втором этаже склад находится. Ладно. Не суть. Не суть. Ключ от склада для, для всего подходит, смотри. Там дверь, здесь дверь. Блеха ходов жесть. что-то за комнатка такая просто пустая комната но она темная можно в принципе сюда если что, этих вырубленных склад складировать закрыта ключа склада нет ключа подвала ключ от... ключ от подвала у меня еще есть от внутреннего двора подошел А, это подвал вообще. Так, окей. подвал мы пока не идем. Вспоминаем, что здесь подвал. Я предлагаю смотреть первый этаж и а потом пойти в подвал. А потом уже пойти на второй этаж. Так. Монстр в подвале. Ого. Так стоп, стоп, стоп. Вы сюда идете? во во во Ну садим. Один... А! Твою мать. А, твою мать. Нет. А где? как ты ешь тебя это ешь тебя это того вырубил от это ослепил так погоди как куда а... опять там не сохранился Знаешь, что я сейчас сделаю? Опа. Опа. Все. Их разговоры мы с вами слышали, поэтому... Ничего тут. Разглагольствовать. Сюда идешь. И ты идешь сюда. Тихо, тихо, тихо. Тут еще идет, что ли? или это наверху наверху наверное скорее всего так смотри здесь что-то есть леха здесь есть пожрать это у нас что это нет по верху наверно ходит так и четыре да Мина, дорогая, не так уж все и плохо, как тебе кажется. Господин не так суров, если ты знаешь его привычки. Когда он наверху, скажем, в библиотеке, побалуй его чаем с булочками и поболтай с ним о домашних делах. Однако, когда он в подвале считает свои сокровища, не вздумай его беспокоить, пока он не позвонит в колокольчик. И тогда уже несит туда, а несись туда так, будто за тобой сам Трикстер гонится. Лис такой трикстер и поняли да а... в подвале находится какой-то монстр а в подвале находится сокровище господина этого запоминаем да где, где нас ждет золотая жила так окей закрыто Там опять двое Ладно Вы найду найду меня достали меня. Знаешь, по подвое Эй, здесь Да в смысле Я же вас это Короче все Все вспышки Зафигачил Все вспышки Зафигачил, ну ладно Будем уже них потом. Что делать-то? У меня сейчас все кончится, короче. А, блин, коврик куда-то съехал от мышки. Так, что у вас? Нету ключей здесь никаких? 6 стрел еще осталось. Так, что здесь? Нет никаких кнопок, рычажков. Смотри, это кто такой? Это этот, вы поняли, да? А это кто такой? Ну, бурик, понятно. Вот эти два мы еще не встречались с такими. Он еще Бурик. Ну, ладно, окей. Так что у нас здесь? Так понятно, это наверное подвал, а это у нас на второй этаж. Окей. Еха. А, ну понятно, что это за дверь. Так. А, -а, -а все, я понял, где я нахожусь. Помните, где лучники-то наверху стояли? Понятно. Интересная, да, такая проектировка здания? Так, погоди, здесь тоже подъем на второй этаж. Здесь комната пустая. Чего эти комнаты? Как бы, знаешь, я могу им пользоваться этими комнатами, чтобы прятать этих... Оглушенных А на самом деле это для чего интересны эти комнаты Так там мы были везде Там у нас что Спуск в подвал Тут в принципе тоже везде были Что мы все первый этаж смотрели Или нет погоди Еще здесь не все смотрели же Вон еще дверь Вон двери Все, Понятно Так А, это выход в коридор Так Опачки а, прикольно, да? Полка, будто из золота Картина на галерея какая-то Возможно, может здесь что-то есть? А тайной рубильник, не знаю. Нет. Ну, ладно. Так, это что у нас? А. Это главный коридор, понятно. Так, погодь. Еще вот здесь вот. Получается у нас двери не открыты. забраться только труп я слышал в здании есть камень со злым духом представляешь я слышал это лунный камень впитывая цвет пойдем посмотрим а только не я лунный камень это, там, кто то есть Ты что-то сказал Ай. зря я это сделал конечно потому что вот видишь еще такие лампочки так ну ладно <сосы> Леха, там дверь открыта. Е в а Так, ладно. Что это такое? Вот здесь, кстати, сейчас бы пригодилось мне это. Вспышка Так-то. Я истратился. Окей, будем действовать как-нибудь выманивать. Будем выманивать. У меня, в принципе, осталось О, лучник. У меня, в принципе, осталось только это. Вот это место осмотреть. сколько их тут ну вы там-то там ходите сюда иди что ты глухой что ли Сюда иди говорю Рот, такой просто резкий. Нравится. яй яй яй яй, -яй. А! Так. Я тебя О-о-о-о-о. Ты видел, сколько их тут? Охренеть! Бляха, как вы, как вы видите то Так воду они не поплывут. А я, я, течение, течение, а у меня куда-то вынесло. Жесть. Тяжело, кстати, плыть. Фу. Так, ладно. Я надеюсь, они там сирены не подняли. дико меня где-то здесь ищут что ли тихо, -тихо. Ага, они там меня ищут ну и пускай ищут да да Есть там кто? Отлично. Так, ну вроде никого не слышу. Больше. тихо тихо тихо тихо тихо, тихо. так никого тоже чтоб не мешали короче не бубнели здесь вбрось вот. а ты его Кто-то ходит. Ключ от внутреннего двора. Окей. Кто-то где-то ходит, короче. Так, здесь нет никаких ящиков там. Окей, ладно, нет. И что? Так, это я все собираю. Можно, кстати, сожрать все. Что-то у меня жизни не прибавляются. Ой, тарелочки забрал. Ништяк. Что-то не прибавляется, нифига. Окей. Так, что здесь? Вы ленивые негодяи. Если в следующий раз, когда приду навестить моих малюток я увижу что их плохо кормят то я вас всех выпарю бедные крошки должны питаться живой пищей их нежные желудки не переносят мертвечины. я не желаю слушать эти байки о нехватке пищи когда мои малютки голодают малютки это у него монстр не один что ли так это наверное подвал Ну, в принципе, все. Да? В принципе, здесь все. Осталось в подвал и на второй этаж. Да. Окей, друзья, давайте... Так, сейчас куда-нибудь встанем. Давайте вот здесь... В темноте сохранимся, вот. И продолжим уже следующей серии Отправимся в подвал, а там уже посмотрим Как по времени может за одну серию и получится и второй этаж, и подвал Ну посмотрим, кому понравилось ставим лайки Подписывайтесь на канал, группу вконтакте, Подписываемся на инстаграм комментируем с вами был Валерий Всем пока